Правильно я понимаю, что все участники здесь? Кто здесь? Поднимите руку. Так, теперь кого нет, поднимите руки. Так, дорогие друзья, все, мы начинаем. Официально форум считаем открытым. Предлагаю сделать паузу, выдохнуть, замолчать. И поприветствуем первую команду. Всем добрый день. Тема нашего выступления внутренняя и внешняя сила. Мы представимся Алена Кодесникова. Исупов Тимофей. Елизавета Гусева. Семененко Андрей. Черсинов Игорь. Шумский Владислав. Перед тем, как начать, как правильно сказал Владислава, выступать первыми это очень ответственный момент и тревожный, поэтому нужно задавать темп выступления всему форуму, и мы хотим начать наше выступление с небольшой шутки, поэтому просьба посмеяться. Дорогие спонсоры, мы понимаем, что встречи с мастером это очень ценное, но редкое явление. Поэтому сегодня вам придется слушать нас. Но мы достаточно хорошо подготовились и постараемся сегодня преподнести для вас ту информацию, которую нам преподавал мастер. Природой заложено стремление в человеке быть сильным. Побеждает сильнейший, выживает сильнейший и ведет со собой тоже сильнейший. Поэтому человек стремится быть лидером. Давайте немного разберемся, что же такое сила. В разные эпохи понятие силы интерпретировалось по-разному. Если мы возьмем средневековье, то там ценилась физическая сила тела. То есть доминантом являлся физически развитый, крепкий, выносливый человек. Это обуславливалось тем, что э, мир находился в состоянии войн, где сила была гарантом выживания. Тот, кто победил, тот сильнейший, тот доминантен. Поэтому физическая сила являлась параметром успешности в прошлом. Но мир изменился, и сегодня гарантом выживания Признание в социуме является интеллектуальная сила, эффективность человека и качество достигаемых им результатов. Сегодня отследить физическую силу еще возможно, но лишь в тех сферах деятельности, где она применяется, которые связаны с трудом. Например, в спорте, либо на стройке, либо в военном деле. Но гораздо выше сегодня ценится интеллект человека и способность выдавать новые идеи. Поэтому современная единица измерения силы тоже изменилась. Теперь это не физическая сила а интеллектуальная, По сути, это КПД человека в той деятельности, которую он ведет. То есть внешняя сила сегодня — это еще и способность к самоорганизации, выносливость и оптимизации, умение заниматься своим делом на пике возможностей. Но возникает проблема в том, что человеческий организм истощается и в современных условиях все быстрее, Нагрузки на психику, на тело так высоки, что он ослабевает. И в интеллектуальной своей деятельности человек забывает о физическом развитии и не уделяет должного внимания занятию спортом своим телом. К примеру, поскольку приоритеты сместились в интеллектуальную сферу, то мы часто видим картину, что люди, работающие в офисе, совсем не занимаются спортом, даже не подразумевая о том, что спорт влияет на их работоспособность. И наука определила такой факт, что человеку для поддержания своей работоспособности необходимо минимум 150 минут в неделю физической нагрузки. И достаточно большая часть людей черпает силы из своего резерва, из резерва своего организма. Они используют различные энергетики, препараты, стимуляторы для того, чтобы как-то себя поддерживать. И довольно-таки часто мы видим картину, что без трех чашек кофе в день человек уже мало работоспособен. Продолжим. Другая же часть людей, которая понимает, что организм нужно как-либо поддерживать, прибегает к другим методам, которые им предлагает рынок. Такие, как, например, витамины, йога, спорт, медитация и другие методы. Через эти методы люди находят временную силу, которая без постоянной подпитки не сможет существовать. Таким образом, люди ищут силу. Она – показатель успешности в обществе. Пока в человеке бурлит энергия, он жив. Отметим, что внешняя сила ограничена физическими и биологическими особенностями человека, а также развитием технического прогресса и медицины. Но все молчат о том, что восстановление сил – это внутреннее знание. И выйти из этой зависимости люди пытались всю историю. На Древнем Востоке существуют понятия ци, ки, прана. Эти понятия сходны. Они означают изначальную энергию, источник силы всего, что существует. Восточная традиция подразумевает развитие человека при поддержке этой силы. В более же приземленной и понятной европейскому восприятию трактовки внутренняя сила является собой неоднократно упоминаемой в народном фольклоре силу духа, сопровождающую героев. Отсюда внутреннюю силу мы можем считать стержнем, на котором формируется все человеческое существо. А уж как ей распорядиться, каждый решает сам. Когда мы выбирали тему внутренней и внешней силы, каждый искал и видел в ней что-то ценное для себя. Для кого-то внутренняя сила напрямую связана с самореализацией, возможностью раскрытия себя. Для спортсменов внутренняя сила неименуемо связана с увеличением биологического ресурса и физической выносливости. Для интеллектуалов – это возможность усваивать большие объемы информации. Так как же найти безграничную внутреннюю силу и использовать ее? Тренировка внутренней силы в социуме не культивируется, потому что мы живем в безопасных и комфортных условиях жизни. Но в природе, в дикой природе, это происходит в момент мобилизации, в момент сборки – нападай или убегай. То есть зона выживания. В момент мобилизации происходит сборка трех центров: центр опорности, центр внимания, центр дыхания. Этот момент мобилизации в нем находиться долго невозможно. Идет огромная, огромные затраты энергоресурса. Но и без мобилизации ни животное, ни человек не может выжить. Но у человека есть возможность тренировать зону мобилизации сознательно, когда ресурсы организма не то что не выгорают, а они накапливаются. Природная мобилизация для человека — это духовный шаг. Это не шаг назад в животный мир, это шаг вперед с точки зрения фи физиологии, с точки зрения интеллекта и с точки зрения духовности. В таком тройственном балансе, опорность, организм сам ищет, и находит внутренние резервы, и самовосстанавливается. Также есть индивидуальное понятие, индивидуальное ощущение, такое как покой. И измерить это ощущение невозможно, нет такого инструментария. Так вот, покой — это духовная составляющая, и у него есть свое отражение, внутреннее осязаемое ощущение силы. Когда такой покой и внутренняя сила сбалансированы, вы точно понимаете, что есть внутренняя энергия — внутренняя сила, что есть внешняя энергия — внешняя сила. А с опытом различия человек сам научается синтезировать их между собой. Таким образом, если эту зону сборки по принципу троицы природы тренировать сознательно, это новый, следующий духовный шаг, который поможет повысить свое КПД. Ну, сейчас мы поговорим, от чего зависит сколько сил у каждого конкретного человека, что помогает расширить границы возможного. У силы три компонента — биологический резерв, намерение и знание. От этого настолько развит и прокачан каждый из этих компонентов, зависит количество сил каждого конкретного человека. Первый компонент — это биологический резерв человека. Здесь речь о наследственной и на насколько сильны гены, с какими ресурсами человек пришел в этот мир, насколько крепко его здоровье и какими интеллектуальными и творческими способностями наделила его природа. Резерв организма нужно грамотно пользоваться, поскольку он имеет свойство истощаться. Сбитый режим дня, отсутствие физической нагрузки, неправильное питание, допинги в виде сигарет, наркотиков и алкоголя. Все это в жизни за счет резерва. Человек невежественный к отношению к себе. По такая слабостям он исчерпывает биологические возможности своего организма. Ты просто выкачиваешь силы своего собственного организма. Пока ты молодой, это еще ладно. А что останется во взрослой уже жизни? На первом месте современного поколения стоит нехватка биологического резерва. Генетика нашего поколения уже слаба. Человек, как вид, слабеет, проблемы со здоровьем волнуют уже не только старшее поколение, но и молодежь. То есть мы уже в этот мир приходим, уже истощенный биологическим резервом. И эта проблема, поэтому резерв нужно наполнять, поддерживать, а не жить в его счет. Второй компонент силы — это намерение. Оно же сила духа, умение добиваться своих целей и предавать препятствия. Сила команды — умение развиваться с кем-то и поддерживать друг друга. Сила мысли — умение сосредотачиваться и направлять свои мысли к поставленной цели. И все эти силы должны черпаться из чего-то внутреннего. Они пробуждаются в человеке тогда, когда у него появляется цель. И под этой целью выделяется энергия. И третий компонент — это знание. Человек обретает опыт, развивает свой интеллект, и это уже его сила. Почему? Потому что в зависимости от качества и количества знаний, в том или ином деле тратится больше или меньше энергии. И когда современный человек ищет силы, он зачастую даже не понимает, чего именно ему не хватает. Биологический резерв, намерения или знаний. Таким образом, силы — это то, что необходимо для успешной реализации в социуме. Внешняя сила без внутренней невозможна. Чтобы найти в себе силу, нужно расширить свои возможности. Биологический резерв, укрепить силу духа и обрести нужные знания. Завершаем наше выступление. Значит, Что происходит сегодня? Люди продолжают искать способ самого эффективного тренинга, как же накачать вот эту внутреннюю силу и особенно прокачать ее по всем параметрам, которые мы перечислили ранее. И сейчас я расскажу про тренировку хоротранспорт, аналогов которой на сегодняшний день в мире нет. Главное ее отличие это состоит в том, что сама идея тренировок звучит таким образом. Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. То есть тренировка хоротранспорт транспорт она тренирует не просто тело, то есть физику, она задействует сразу все три центра. Это интеллект, это тело, то есть физика, и это дух. Также тренировка хоротранспорт она тренирует и состояние покоя в момент, когда у человека идет один длинный всплеск, вот как у нас сейчас на выступлении в момент принятия какого-то решения. Когда человек двигается из состоянии покоя, то этот человек максимально эффективен. И самая главная такая причина, по которой нужно попробовать тренировку хоротранспорт это то, что у вас появляется возможность прокачать вашу интеллектуальную выносливость, физическую выносливость, качество внимания а также конкурентоспособность без различного вида допингов, антидепрессантов, наркотических средств и так далее. Также немаловажно то, что хоротранспорт позволяет человеку быть одновременно спокойным, одновременно уверенным, бодрым, активным, и все эти параметры, навыки, они позволяют человеку максимально повысить свой КПД, даже несмотря на то, что у него валится на него какой-то большой объем информации, давление информационного и так далее. У нас времени остается не так много, и презентационную тренировку хор провести мы с вами не сможем, но я хочу сделать одно простое упражнение, займет буквально минуту, и мы с вами уже сегодня посмотрим, что такое состояние покоя, и вы почувствуете уже кое есть сдвиги и ощущения прямо в моменте нашего форума. Я попрошу всех встать на одну минуту. Что мы с вами делаем? Выбираем любую руку, кладем ее на грудь, рука у вас спокойная, делаем три вдоха и три выдоха, дышим легко, спокойно, Три вдоха и три выдоха. Как будете готовы, руку можно убирать. И слушаем руку изнутри. Тоже можете делать, делайте. Надо было вначале сделать, да? Сразу чувствуется такое, что появляется в теле спокойствие, мысли лишние уходят, появляется такая пустота, и вместе с этим приходит вот это как раз внутренняя сила. Это, это упражнение можно делать каждый день, кому-то понадобится один раз это сделать, кому-то два, кому-то три. Самое главное, чтобы вы внутри себя почувствовали результат. Пользуйтесь, простое упражнение быстро выполняется в любом в вообще… Присаживайтесь, кстати, не стойте уже. Выполнять можно на работе, на улице, дома, где угодно. В общем, ну и, конечно же, чтобы полноценно уже тренироваться, приходите на тренировки «Хор Транспорт» к волонтерам в вашем городе. У нас все. Спасибо за внимание.